Здравствуйте! Перед вами топорик «Золотая Орда». В последние годы готовка в казане на костре завоевывает все больше и больше поклонников. Это, конечно, замечательно, но если вам нужно приготовить блюдо с фаршем, с настоящим рубленным фаршем, то советую вам использовать этот топорик. Такие блюда получаются намного сочнее и вкуснее. С ним легко и просто нарубить мясо в фарш или разделать бараньи ребрышки. И, несмотря на его немаленькие размеры, с ним легко и просто управится даже женщина, так как центр тяжести у него находится на конце клинка. Перед применением лезвие необходимо выдержать в кипятке. Тогда жир и кусочки во время рубки не прилипают и не разлетаются по кухне. Особенно ценится любителями приготовления в казане, так как лезвие легко и просто затачивается обоснование пиалы.